Всем дровенский, с вами Кашенский, и да, я тоже насчет этого решил сделать свой ролик. Извини, конечно, Слава, извини и про Райн, но я больше нейтрал в этом деле, да. Я нейтрально отношусь и к тебе, и то есть у меня просто нету э, никаких прям строгих политических зрений. Против Тихого Умта у меня ничего нету. Да, еще это немного из-за того, что против BMG Fox ты тоже был нейтральной стороной. И я подумал, что в принципе тоже можно. А, пожалуй, мы можем начать. Кстати, вот э, поскольку там очень много матов, я буду максимально все запикивать. Все, ну, не запикивать, буду вырезать, всякое такое. Погнали. Доброго времени суток. А количество его подписчиков именно свыше 4000 Хотя и посмотря на количество однообразных видео из раздела шорты, все стало понятно. Он просто клипает однообразные видео со скрещением аниматронетов и очень понравилось мне, если бы я был 5 пяти... Ну, в данных случаях говорят, что это дело вкуса. Если тебе не нравится, это не значит, что всем не нравится. Допустим, тот контент, который ты смотришь, возможно, кто-то смотрел другой пять лет. и А сейчас он смотрит славу, то есть... Это все равно, что вот, допустим, я буду сейчас э, любителем, э, если я буду, допустим, сейчас любителем э, классической музыки, то кто-то будет любитель фонка, и я буду его чмырить за то, что он любит фонка, а я люблю классическую музыку. Нельзя! Я, я ненавижу тех людей, которые говорят, то, что «Ой, ну мне не понравилось, значит это говно тупое». Нет! Это нифига не так. Если тебе не нравится, то не надо это изливать. Всем, во-первых, все равно. А во-вторых, тебе только не нравится. Допустим, мне я с радостью бы посмотрел какие-нибудь видосы со Славой. Потому что я лично считаю, это, что... Да, у него не самый прям, чтобы офигеть контент. Прям, знаете, такой 10-миллионный вот аудиторий, но у него хороший и качественный контент. Возможно, ты со мной не согласишься, возможно, ты меня назовешь говноедом. Да мне все равно, пацан. Понимаешь, просто если тебе не нравится, не флаг, что это никому не нравится, я это снова тебе повторяю, потому что это. Дело вкуса, и никак ты не можешь повлиять ни на кого, чтобы от славы отвернулись все. Погнали дальше. Если же посмотреть на обычные видео, то от их одолжит хочется выжечь свои глаза. Грамматика этого супостата тоже оставляет желать лучшего. Хотя бы потому что он пишет слово. Реакция через букву. «Р». Если же вы скажете, что это всего лишь опечатка, боюсь вас огорчить, он написал так целых. Эх. Говорить то, что это опять дело вкуса, я и не хочу, потому что, он ну, тогда ролик будет состоять только из-за того, что я говорю, ну, это дело вкуса, это дело вкуса. Нет, сейчас я вам попытаюсь сказать то, что, в принципе, да, иногда я подумал бы, ну, допустим, иногда у Славы есть дофига деталей. То есть, реально дофига деталей иногда у Славы есть. Допустим, вот то же самое разоблачение, он обещает, там, если какой-то текст есть, то... Его дофига, еще с тем его и там цветокоррекция иногда неправильно. Ну слушай, это фишка. А еще насчет того, то, что ты сказал, то, что грамматика. Допустим, давай, если это реально он не знал, то на реакцию на тебя он бы написал правильно. А он также написал реакция, То есть он специально так пишет. Это не из-за того, что он не грамотный, он так специально пишет. Потому что ответку на себя, он так же, у него так же написано, и ты никак не поменял ход событий, понимаешь, о чем я говорю? Потому что ты такой, возможно, по твоим словам, тебе 16 лет, и как бы ты такой, мне сейчас мелкий челик какой-то указывает, но слушай, ты максимально не прав, потому что, во-первых, ты его начал просто так оскорблять, что на самом деле ему было бы все равно, но... Ты уже начал затрагивать его цветой. Я один раз уже затрагивал контент и говорил то, что он не очень, но это было совсем давно. И, в общем, он также его сделал. И, короче, ничего хорошего это не случилось. Просто по, -по там, не знаю. И, короче, тебе никак не поменяет сход событий, потому что тем, то, что ты сказал, то, что у него плохая грамматика, при этом то, что это фишка, ты никак не поменяешь самому славу. Слава это слава, и ты никак не поменяешь. Понравилось. Давайте же посмотрим на его контент. Хайо, ребят, всегда, слава! И сегодня у нас вторая часть ролика про Влада супер 31. А именно в этом ролике мы будем читать комментарии от его подписчиков. Ну что, погнали? Вообще мне есть за что их поблагодарить? Это смотреть не буду. Сука, делайте со мной что хотите. Придумал, я буду снимать также. Ну, как бы на этом первая часть, где он именно придрался к нему, именно всякое такое, в общем, она закончилась. Ну, ведь сделал он еще ему ответку на его ответку, и, в общем, я делаю ответку, над которой упоминаю его славину ответку, и, в общем, ответка, ответки, в общем, от светки до ветки, и, короче, погнали. Сегодня без лишней воды говорим о славе, а точнее о его обзоре на меня. Хейо, ребят, с вами всегда и слава. Ну привет, и как у тебя, делишки? Звание отвратительное. У меня лично звание глобал, а у тебя? Вот это шутка! Вот это да! Вот это он пошутил! Вот это юмор! Ой, как обидно! Прям урыл! Офигеть! И где я пытался тебя урыть? А это. Полное подтверждение того, что он подписчик Владу Супер 31. Специально для тебя вот мои подписки. О, я также могу скрыть все свои 360 подписок. Да, я также могу дней полностью разворачивать свой список подписок, чтобы не показывать их всем. Но если не подумал, конечно, то, что я что-то обвиняю в том, то, что ты врешь. Но если ты хочешь реально доказать то, что ты не подписчик Владу Супер 31, засними на видос, а не сделай просто скрин. То, что... Либо у тебя больше подписок нет, либо ты покажи их все, потому что почему-то мне кажется, ну здесь ты просто не показываешь все свои подписки, в которых возможно есть Влад Супер31, или можешь просто зайти к нему на канал и показать то, что ты не подписан на него. Просто это покажи и все. Ну вот скрин я вообще ему не верю как вы поняли, я тут взял момент, где он пытался либо что-то аргументировать, либо накатить бочку на Славу. И, как вы понимаете, второй ролик по сравнению с первым ну, особо не отличается, потому что я решил, то, что вот этот жду-пупсик ну, нафига он мне в видосе, где я пытаюсь либо защитить Славу, либо отчитать, не знаю, там, кого-нибудь, Ну, ну, я решил это не вставлять. Нет, я вставил, но просто ускорил. Короче, и не все, не все вот эти вот, не все минуты просто, которые он там делал, я не, не говорю что он там пропустил дофига видоса со Славой. Но, в общем, неважно, люди, это, это я как, как минимум осуждаю, как максимум подтверждаю Славу. В данном случае я нейтральна, но все-таки Слава более прав, как по мне. Если вы не согласны, можете это, конечно, в комментариях аргументировать, но, пожалуйста, аргументируйте Именно нормально. Они вот эти ваши, как бы MGO Fox, вот этот второй его канал, который говорил то, что, ой, это да ты ничего не можешь, хотя не смотрел даже мой весь ютуб канал. Так что всем хорошего дня и всем пока.